Доброе утро, коллеги! Надеюсь, всем хорошо все видно, все слышно. Так, ну если все видно и все слышно, то мы с вами продолжим наше занятие по, соответственно, тематике «Бухгалтерский учет, новации и проблемы отчетного года». И сегодня у нас с вами второе занятие, которое, соответственно, посвящено очень сложным вопросом, вопросом перехода к новым стандартам. А у нас, как мы с вами обсудили на прошлом занятии, уже, соответственно, самые принципиальные изменения, которые произошли в этом году, связаны как раз с внедрением стандартов по основным средствам и, соответственно, по стандарту по аренде. Слайды, которые я для вас сделала, несколько... Наверное, ну такие получились слишком много, потому что материала слишком много, и мне хотелось, чтобы мы с вами все-таки какие-то основные аспекты зафиксировали непосредственно вот в виде наших слайдов документально. Коллеги, я не буду останавливаться отдельно. То есть в нашу тематику сегодня вклиниваются два принципиальных, ну на самом деле три, но давайте считать, что два принципиальных вопроса которые у нас в стандартах не нашли никакого своего освещения. И, собственно говоря, вот в чистом виде, я думаю, в обозримой перспективе не, дойдут, не найдут. Первый вопрос чисто технический. Это вопросы дисконтирования. Как вы, наверное, заметили, у нас дисконтированные оценки стали применяться довольно активно, и мы видим с вами указания при исполнении, при начислении оценочных обязательств долгосрочных применять дисконтированные оценки. Они активно сейчас будут применяться в аренде, потому что, собственно, предполагается, что мы должны отражать уже, те обязательства, которые у нас формируются с учетом фактора времени, а этот учет, это как раз у нас с вами есть дисконтирование. Я сделала вам по дисконтированию два слайда, но с вашего разрешения особенно на них останавливаться не буду, потому что один, по сути, объясняющий, что такое дисконтирование. Я надеюсь, что, в принципе, так или иначе, хотя бы в первом приближении все про это представляют. Фактически мы с вами имеем дело с инструментом, который связывает стоимость денег во времени. И с этой точки зрения мы фактически с вами применяем эти оценки для того, чтобы видеть изменение стоимости обязательств, в первую очередь, которые связаны с тем, что деньги у нас дешевеют. И поэтому особо не буду на этом останавливаться на суть процесса. Надеюсь, что вы потом посмотрите. Хочу сказать вам, что у нас есть восьмое ПБУ, хотел сказать в ФСБУ, ПБУ, старенькое, это оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы, где, в принципе, описан инструмент, инструмент по выбору ставки дисконтирования. А здесь это является самым сложным, собственно говоря, моментом. Вот ссылочку я вам поставила на восьмое ПБУ, ну и, соответственно, на то, о чем там, соответственно, пишут, кратенько так совсем. На следующем слайде есть расчетный пример, с пояснением, как мы это считаем, как это будет отражаться, соответственно, в обязательствах, да, и нам с вами просто надо будет, ну, вы, наверное, без меня это посмотрите, если потом будут у вас какие-то вопросы, по примеру, то тогда вы мне просто организаторам дадите знать, и мы с вами вернемся к этому, к этому уже вопросу в какой-то день, когда у нас будет более свободная в части содержательного наполнения, и где хоть чуть-чуть время, возможно, будет свободным. Сегодня просто не получится. Посмотрите, пожалуйста, поизучайте. Если будут вопросы, мы с вами все обсудим. А мы с вами начинаем уже предметно смотреть бухгалтерский учет. И первый стандарт, о котором мы должны сегодня поговорить, это, соответственно, капитальные вложения. По СБУ 26-2020. Как вы заметили, Наше бывшее, соответственно, шестое ПБУ было разбито на два стандарта. Один стандарт посвящен капитальным вложениям, и это как раз 26-е ФСБУ, а второй стандарт, шестое ФСБУ, посвящен основным средствам. Вот давайте мы с вами и посмотрим с этой точки зрения. Если мы посмотрим на новации этого стандарта, коллеги все рассказать не успею, поэтому в основном на новации. То, то у нас с вами прежде всего на слайде выделено из текста того, что представлено как раз по 26 стандарту, где характеризуется капитальное вложение из пункта 5. Вот здесь голубым цветом выделены соответственно те объекты, которые мы видим вновь в, данном, в категории у объектов капитальных вложений. Посмотрите, пожалуйста, когда мы говорим, что относится к уважениям, то мы с вами понимаем, что это все уважения, которые у нас будут, которые мы и раньше признавали основными средствами, то есть приобретение имущества, его, соответственно, доработка, транспортировка и так далее. Но если мы посмотрим, соответственно, что у нас здесь еще, то мы видим, что сюда, например, попадает приобретение имущества в процессе приобретения создания улучшения и восстановление объектов основных средств. Если приобретение, создание и улучшение у нас было всегда, то вот восстановление у нас с вами, соответственно, попало в первый раз. И под восстановлением, как мы с вами понимаем, мы понимаем в принципе ремонты, о которых мы сейчас поговорим. Дальше мы видим, опять-таки, нам знакомые все позиции. И вот у нас появляется еще одна новая для нас позиция – Улучшение или восстановление объекта, модернизация, реконструкция, ремонт, технические осмотры, техническое обслуживание. Значит, давайте определимся, коллеги, о каких, собственно говоря, объектах у нас здесь идет речь. Речь идет о том, что мы с вами начинаем признавать объектами сначала капитальных вложений, а потом основных средств, соответственно, капитальные ремонты, которые осуществляются с периодичностью более 12 месяцев. Речь идет о плановых ремонтах, то есть у нас есть график проведения капремонтов, он у нас с какой-то периодичностью, например, раз в три года, предполагает, что, соответственно, мы будем осуществлять эти ремонты. И с этой точки зрения мы с вами, соответственно, уже по нашему счету 0,8 организуем аналитику, на которой будем аккумулировать те затраты, которые связаны с проведением этого ремонта. Мы говорим только о капитальных и только о тех, которые проводятся, соответственно, с той периодичностью, которая превышает 12 месяцев. Если мы посмотрим вот здесь, где прямо поименован ремонт, то мы с вами еще видим технические осмотры и техническое обслуживание. Здесь также идет речь о о тех ремонтах и ой, простите, о тех, тех осмотрах и техническом обслуживании, которые проводятся с периодичностью более 12 месяцев, которые проводятся с периодичностью более 12 месяцев. и соответственно отвечают критериям уже впоследствии признания основных средств, с точки зрения лимита. Давайте представим себе на примере, собственно, о чем идет речь, чтобы мы четко понимали о каких категориях. Например, у нас есть требования к эксплуатации технически сложных объектов. Но ну, самый простой пример нам всем знакомый это самолеты который перевозят, например, грузы и пассажиров. Прежде чем такой самолет начнет осуществлять свою деятельность, он сначала проходит технический осмотр, который подтверждает его пригодность к исполнению функционала, для которого он предназначен. Соответственно, только наоборот сказала, сначала техническое обслуживание, вот как в написано, да? То есть сначала проходит техническое обслуживание, то есть подготовка к техническому осмотру. И тогда, когда заканчивается этот технический осмотр, самолет получает, соответственно, документ, который подтверждает его летную годность на определенный период. Если мы говорим о плановых различного рода технических осмотрах и техобслуживаниях, то, конечно, соответственно, мы вот это здесь не имеем в виду. У нас по-прежнему речь об объектах, который Осуществляется, соответственно, с задной периодичностью. Ну и поэтому не относим никакие не текущие ремонты, соответственно, не поддержание э, работоспособности основных средств. Ну и, задан, за, естественно, здесь затраты, э, речь не будет признаваться по внеплановым каким-то ремонтам, которые связаны с, уже с какими-либо э, чрезвычайными ситуациями, какими-то текущими поломками и так далее. Если мы смотрим на единицу, то единицей учета капитальных вложений является, соответственно, по-прежнему объект основных средств. То есть, когда мы с вами начинаем формировать уже 0,8 счет по отдельным объектам, то мы изначально предполагаем, какие у нас, соответственно, будут объекты. Капитальные вложения – как мы видим по стандарту, у нас признается в сумме фактических затрат на приобретение, улучшение, восстановление объекта. То есть здесь у нас формулировка ничего не, в части формулировки ничего, соответственно, не изменилось. Что попадает в состав вот этих фактических затрат? За исключением тех затрат, которые вы здесь видите, они поименованы, и они для нас достаточно привычны, то есть оплата поставщику, транспортировка, наладка и так далее. Мы с вами видим, ну, если кто-то забыл, амортизацию активов, которые использованы при кап затраты на поддержание работоспособности и исправности активов, которые используются, соответственно, в рамках капитальных вложений и текущих ремонт. То есть, если мы используем с вами какой-то подъемный кран, ему нужно какое-то техобслуживание или у него были текущие поломки и текущий ремонт, то, соответственно, они пойдут у нас в стоимость того объекта, который мы с вами строим. Дальше мы видим, соответственно, с вами еще один пункт, который я выделила как, в общем-то, для нас достаточно новый, интересный. Проценты включаются в состав вложений которые мы с вами, соответственно, платим при создании инвестиционного актива. Коллеги, уже напоминала в прошлом на прошлом занятии, инвестиционный актив – это актив, который создается в течение а, долгосрочного периода. Вот так у нас записано в нашем пятнадцатом м ПБУ. При этом там не, до, не дана а, никакая ссылка, а что мы там признаем долгосрочным периодом? То есть либо мы традиционно с вами признаем 12 месяцев, но ну, тогда это написать надо примитивно к этой ситуации в учетной политике. Если бы еще нет, там не так, не долгосрочно, длительным, вот я думаю, какое-то другое слово, длительного периода. А Либо мы можем признать какой-то другой период, ну, например, мы с вами считаем, что длительный период это 8 месяцев. Ну, 8 так 8, но, но это будет только применительно к этой ситуации. Но тогда, значит, мы будем включать эти проценты вот в эти создаваемые активы. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Теперь, когда мы говорим о том, что у нас еще нового, то напоминаю, что у нас сюда начинают включаться оценочные обязательства. Мы про это с вами достаточно подробно говорили на прошлом занятии, когда говорили о запасах. То есть, посмотрите, вот наше изображение с МСФО, оно заключается в том числе и в том, что мы начинаем максимально э, строго, наверное, подходить к вопросу появления потенциальных затрат дополнительных уже которые появятся, которые могут появиться, вот так надо сказать, которые могут появиться уже после того, как объект создан. Ну вот когда мы говорим об оценочных обязательствах, то мы опять-таки вспоминаем наше восьмое ПБУ которая говорит о том, что например затраты на восстановление природы, которые связаны с эксплуатацией нашего объекта должны быть включены в первоначальную стоимость объекта. и если кто-то работает там с организациями добывающих отраслей, то в принципе они к этому у них это есть и вот они это воспринимают максимально спокойно. остальные к этому, ну, в общем, пока особо не привыкли, но, тем не менее, вот эта новация, она у нас есть, полностью соответствует международной практике, поэтому у нас здесь, конечно, вот этот вопрос нужно обязательно иметь в виду. Далее мы с вами видим, что величина капитальных вложений уменьшается на расчетную стоимость, полученной в ходе, соответственно, в ходе создания имущества продукции вторичного сырья и других материальных ценностей, которые организация может использовать или намеренно продать. Здесь что мы должны обратить на что внимание? Что мы не признаем, соответственно, это доходом организации, а мы уменьшаем на это капитальные вложения. Коллеги, вот мы на прошлом занятии с вами говорили о том, что у нас предполагается внесение изменений, в ФСБУ по капитальным вложениям, который должен Минфин подработать, соответственно, в этом году. Вот давайте, наверное, вот иметь это для себя в виду, потому что есть несколько вопросов, которые крайне сложно и воспринимают отдельные организации, это один из вопросов. Вот, который предполагает, что на стоимость вот, этого, вот этих материалов мы будем, соответственно, уменьшать стоимость объектов. Ну, давайте посмотрим, как это, соответственно, будет вообще на практике выглядеть. Если смотреть на международную практику, то там этот вопрос совершенно четко стоит, да, уменьшается, а пока, но в новой редакции мы там тоже видим, что это уже предлагается признавать доходом организации. Ну, обратите внимание, пожалуйста, что вот такая проблема есть, давайте подождем сейчас, и вот так, как записано, как будет дальше, возможно, что-то поменяется. Стоимость капитальных вложений, соответственно, у нас не включаются все затраты, которые связаны с ненадлежащей организацией процесса осуществления капитальных вложений. То есть, если у нас есть какие-то проблемы с тем, что мы потратили... Излишние материалы относительно сметы, что мы что-то переделывали, что у нас были какие-то работы вы, выполнены некачественные, у нас образовался какой-то брак. Например, мы заливали бетонную стяжку, соответственно, в своем производ, новом производственном корпусе и пришлось ее переделывать три раза. Ну, пожалуйста, мы должны переделать, да, должны, чтобы было нормально. Но стоимость нашего объекта, стоимость капитальных вложений, а потом в основные средства, у нас, естественно, пойдет только то, что положено по смете. То, что должно быть заплачено, соответственно, один раз. Обратите, пожалуйста, на это внимание. У нас, конечно, здесь есть определенная проблема. Есть вопросы, которые... Бывают не очень часто, но все-таки тоже вы должны иметь в виду, мы про них в запасах сказали, что когда мы приобретаем, например, уже что-то, какие-то комплектующие или работы в рамках осуществления капитальных вложений с, на условиях отсрочки, которые превышают 12 месяцев. Или, опять-таки, вы видите, установленные организации меньше срок, да, но я думаю, что мы не будем никогда здесь устанавливать меньше срок, то, соответственно, мы должны в стоимости капитальных вложений включить все так, как мы бы, соответственно, платили при нормальных сроках оплаты. То есть, если у нас есть какие-то длительные отсрочки, то мы должны включить по, соответственно уже обыкновенной стоимости, а вот все, что у нас будет сверху, мы будем признавать, соответственно, как финансовые расходы. То есть в этой части мы меняем практику. Ну, у нас не часто бывают такие операции, но все-таки они бывают. Там, допустим, между организациями, входящими в одну группу. Обратите, пожалуйста, внимание, если мы с вами, соответственно, при осуществлении капитальных вложений, уже расплачиваемся не денежными средствами, а иным образом, то есть либо у нас бартер, либо мы там, соответственно, осуществляем бартер в части каких-то материальных ценностей, либо мы, соответственно, будем оплачивать с вами, выполнять какую-то работу уже в адрес поставщика, то мы должны с вами, соответственно, использовать, пользоваться уже этим подходом в отношении, того, как говорит 13-й ФРС, а он, назыв... МСФО ФРС 13, а он называется у нас оценка справедливой стоимости. Коллеги, здесь тоже есть вопрос, который, возможно, будет изменен. Дело в том, что у нас нет стандарта, и, как вы знаете, у нас нет термина справедливая стоимость, но, тем не менее, сам стандарт есть, соответственно, и с этой точки зрения мы должны разобраться с этими категориями, которые там есть. Опять-таки, если это потом будет сложно, то напишите, я чуть-чуть на этом остановлюсь, но в рамках уже не сегодняшнего семинара. 13-й ПРС очень простой, поэтому я думаю, что вы там с ней легко разберетесь. Так, теперь у нас есть еще один важный вопрос тоже на котором мы должны остановиться, обесценение капитальных вложений. Значит, у нас по новым стандартам, речь идет о капитальных вложениях от 26 по ФСБУ и о 6 по основным средствам, объекты должны подлежать проверке ежегодной на обесценение. И с этой точки зрения мы должны иметь в виду, что, опять-таки, у нас такого стандарта нет, но... Есть, опять-таки, международный стандарт МСФО и АС-36, обесценение активов, в котором описана эта вся методика. И надо сказать честно, что он, в общем, не совсем прозрачный для его понимания. Я очень-очень кратенько только остановлюсь на процедурах о расчетном примере, потому что про него можно тоже говорить долго. Итак, посмотреть, что там написано в стандарте. Это для тех, у кого есть такие объекты, что сам стандарт применяется, соответственно, ежегодно обязательно для Гудвела всех нематериальных активов с неограниченным сроком последнего полезного использования, простите, и нематериальных активов, которые не введены в эксплуатацию. Оставила просто, чтобы вы видели, хотя это не сегодняшний наш вопрос. А дальше написано, а вот в отношении остальных активов, только при наличии признаков обесценения. К этим остальным активам на самом деле относятся только основные средства и инвестиционная недвижимость, которая оценивается по первоначальной стоимости минус амортизация минус убытки от обесценения. Про инвестиционную стоимость, в принципе, мы должны бы поговорить чуть дальше, но давайте я вам просто сразу скажу, потому что иначе непонятно, о чем, собственно, идет речь. Инвестиционная недвижимость – это объекты, экономическая выгода от которых будет получаться организации в ситуациях, отличных от использования их в качестве основных средств. Смотрите, сам простой пример. У нас есть здание, да? офисная И наша организация, которая у нас по праву собственности принадлежит нам, и в этом здании у нас располагается наш офис. Перед нами основное средство. Мы с вами работали там, работали, потом мы решили переехать в другой офис, а это здание мы просто передаем, соответственно, в аренду. Вот перед нами инвестиционная недвижимость, потому что теперь экономические выгоды, то есть деньги от использования этого здания мы будем получать за счет аренды. Вот самый простой пример, который можно привести. Так вот, напоминаю, 36-й стандарт применяется к основным средствам и к инвестиционной недвижимости, которая оценивается по первоначальной стоимости минус амортизации, минус убытки от обесценения. Там есть еще одна модель, я попозже, соответственно, о ней расскажу. Капитальные вложения – соответственно, при их завершении становятся объектами основных средств. И с этой точки зрения мы сразу с вами видим автоматический переход с 0,8 на 0,1, к которому мы с вами совершенно привыкли. Если организация начинает эксплуатировать часть капитальных вложений, то, соответственно, она включает эту часть в состав основных средств. И если наоборот, капволожение у нас больше, по нашей оценке, не смогут приносить нам выгоды, то мы должны их, соответственно, списать. Вот в части, первой части вот этого пункта, смотрите, как получается. Мы строим с вами офисное здание, в нем будет 5 этажей. Но первый этаж мы уже целиком построили, отделочные работы закончились, и, соответственно, мы с вами вообще уже туда переезжаем. Остальное там идет достройка вот этих остальных этажей. И с этой точки зрения у нас первый этаж будет, соответственно, объектом основных средств. И мы должны будем его признать. Если, соответственно, мы будем потом также последовательно подниматься по этим этажам и осваивать их как, э, в качестве основных средств, значит, у нас будут признаваться вот такие отдельные объекты. Когда в конце концов достроится последний этаж, и у нас будет целиком готовое все здание, то мы объединим их в один, вот эти объекты, которые у нас уже были и амортизировались, объединим их в один объект, соответственно, по той балансовой стоимости, у, которой, у тех, которые уже амортизировались, у нас появится, наконец, целостный объект, например, офисное здание. Ну, вот такой порядок у нас предусмотрен. Поэтому отдельная организация у нас эксплуатирует как вложение, имейте, пожалуйста, это в виду. Сделала, Ой, извините, сделала два слайда на предмет обесценения. Коллеги, я не могу вам объяснить в рамках нашего времени обесценения, но посмотрите, пожалуйста, когда мы проводим обесценение для тех объектов, где нужно, то мы сначала с вами смотрим справедливую стоимость за вычетом затрат на продажу, то есть, мы смотрим цену, по которой мы можем, соответственно, продать этот объект и сравниваем ее с ценностью использования. Ценность использования объекта – это та тот, величина денежного потока, который мы можем получить, когда этот объект эксплуатируется. То есть, например… Если, соответственно, у нас есть какое-то здание, которое мы сдаем в аренду, то мы считаем с вами денежные потоки, чистые денежные потоки, то есть входящие арендные платы минус исходящий затрат на содержание. Дисконтируем их, и стандарт нам говорит 36-й что период не более пяти лет мы, соответственно, должны взять. Мы их сравниваем, соответственно, и выбираем из них наибольшую. А вот когда мы выбрали наибольшую оценку, мы ее называем возмещаемой стоимостью, а потом мы сравниваем ее с балансовой. И, соответственно, вот из этих двух оценок мы выбираем меньшую. Смотрите, пожалуйста, для тех, кто не знаком с этой процедурой, мы, соответственно, с вами, вот прямо на суперпростом примере, очень просто поступаем. Мы сравниваем балансовую стоимость, вот она у нас везде, не меняющаяся, с тем, с той стоимостью, которую мы признаем с вами, соответственно, возмещаемой. И как только у нас с вами балансовая становится меньше, больше, простите, чем возмещаемая, мы признаем убыток от обесценения и уменьшаемость стоимости актива в балансе. Потому что сейчас мы говорим, что балансовая стоимость – это первоначальный минус амортизация, минус убытки от обесценения. Имейте, пожалуйста, в виду, что убытки от обесценения могут восстанавливаться, если для этого будут соответствующие причины. Значит, теперь мы переходим к основным средствам. Итак, мы теперь определяем сами с вами, соответственно, лимит отнесения к стоимости основных средств. Ну, как вы помните, у нас эта история... Очень долго тянулось, здесь 40 тысяч, в налоговом учете 100 тысяч, и нам было это крайне неудобно. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, что мы теперь определяем сами, но это не значит, соответственно, что мы должны все поставить 100 тысяч, потому что это далеко не всем подойдет. Если у кого-то на балансе много малоценных объектов, то надо подумать, не получится ли так, что вы в балансе вообще потеряете, соответственно, объекты основных средств, поэтому тут надо очень аккуратно подойти. Для каждого объекта мы устанавливаем срок полезного использования самостоятельно. Вообще мы привыкли к тому, что он у нас совпадает с налоговым учетом, да, там у нас есть нормативный документ, и мы, собственно, по нему все и делаем. Так вот, у нас сейчас с вами четко написано, что срок полезного использования устанавливают из ожидаемого периода эксплуатации, ожидаемого фактического износа с учетом режима эксплуатации. То есть, например, мы должны с вами учесть количество смен, в которые, по которым мы предполагаем использовать этот объект, морального устаревания, ну и планов организации, реконструкции, модернизации. Посмотрите, с этой точки зрения у нас сроки вообще-то совпадать уже не должны, потому что в налоговом учете, соответственно, они у нас устанавливаются только для налогообложения, а в бухгалтерском мы должны обеспечить учете, мы должны обеспечить такую ситуацию, при которой у нас больше не может быть объектов с нулевой балансовой стоимостью. То есть мы должны сначала хорошо подумать, сколько мы будем, соответственно, использовать этот объект и смотреть уже не на, на, на те нормативы, которые установлены, а на наш, соответственно, фактический срок. Вот есть у нас там компьютер, который от 25 до 36 месяцев в налоговом учете, а в реальной практике в организациях, в целом ряде организаций, есть компьютеры, которые работают 5-6 лет и дальше. Ну так вот наш реальный срок. Значит, у нас тут будет, как вы понимаете, соответственно, расхождение с налоговым учетом. Дальше мы что с вами видим? Есть некоторые инновации, которые мы должны отметить, части единицы учета. То есть, на самом деле, мы с вами, говоря о единице учета, всегда говорили, что это объект основных средств, который способен самостоятельно выполнять весь функционал, который ему предназначен. На сегодня нам с вами говорят, самостоятельными инвентарными объектами являются существенные по величине Организации на проведение ремонта технического обслуживания, технического осмотра, а также, соответ... ну это про ремонты, а также просто части основного средства, если они существенные по стоимости, то есть они отвечают критерию признания основных средств, и если они имеют существенный срок полезного, существенное отличие срок полезного использования от объекта, к которому они относятся. Но здесь самый простой пример классический из МСФО про самолет. Есть корпус самолета есть двигатель самолета. У двигателя самолета совершенно иной срок – полезного использования гораздо меньше, чем у корпуса самолета. И с этой точки зрения перед нами два самостоятельных объекта. Это абсолютно не отвечало нашей предшествующей практике, потому что мы говорили, что у нас... Объект должен выполнять свой функционал, а мы понимаем, что двигатели не летают без, без корпуса, а корпус не летает без двигателя. Сегодняшняя наша практика говорит, что если есть существенные различия в сроках полезного использования, поэтому вот надо оценить эту существенность, если у нас теоретически разница в один месяц, то, конечно, не надо вообще разбирать, Основное средство на комплектующие. Но если такая проблема имеется, то перед нами самостоятельные объекты. Вот еще раз у нас есть указка на инвестиционную недвижимость. Если у организации есть объекты, которые следует признать инвестиционной недвижимостью, то у нас счета отдельного нет, бухгалтерского, но в аналитике мы должны их, соответственно, выделить в отдельную группу. Напоминаю, у нас инвестиционная недвижимость фактически это, во-первых, земля, если она не основное средство, и, соответственно, это здание-сооружение, если мы вот не используем их сами, а сдаем, например, в аренду. Или, ну для нас более экзотический вариант, если мы приобрели, например, какое-то здание или какой-то участок земли, и мы его не эксплуатируем и не сдаем в аренду, но предполагаем продать потом. Мы не, вот это потом, это не завтра с утра, а в какой-то неопределенной перспективе, когда повысится его стоимость. Ну, например, мы купили с вами здание в центре Москвы, мы вообще не собираемся там ничего делать, мы просто купили его, потому что нам показалось, что это удачный объект инвестирования. Оно просто стоит. Мы не, рабо, мы не используемся сами его, мы не сдаем его в аренду, но у нас есть как бы план. Когда это здание подорожает там условно на 40%, мы его продадим. Мы не знаем, когда это будет, да? То есть это не товар в риэлторской фирме. Это просто какой-то объект долгосрочной недвижимости. Ну вот перед нами инвестиционная недвижимость. Ну, для у нас такие, для у многих организаций таких объектов не бывает, но у кого-то такие объекты есть. Так, теперь что у нас с вами здесь есть по инвестиционной недвижимости, о которой я только что говорила. Посмотрите, значит... Право выбора. Вот так же, как по основным средствам, у нас есть оценка по первоначальной стоимости или по переоцененной, мы имеем право и ту, и другую применять, но надо выбрать, соответственно, и применять как всей группе. Также по инвестиционной недвижимости мы можем либо также оценивать по первоначальной стоимости, минус амортизации, минус убытки от обесценения, либо по справедливой стоимости. Справедливая – это, опять же по тринадцатому и ФРС, но обратите, пожалуйста, внимание, что те, кто вдруг выберет такой способ, не должны начислять амортизацию. Но если это земля, то понятно, там она не амортизируется, да? как вы, наверное, помните. А вот если это здание, то для нас будет это странно. Но что значит, что это означает? что каждый год при формировании отчетности на, по состоянию на отчетную дату, то есть на 31 декабря, мы должны будем с вами оценивать это здание, и если оно будет меняться по стоимости, ну, например, за счет инфляции становится дороже или, наоборот, дешевле, там вдруг, да, то мы должны корректировать его справедливую стоимость, и эта корректировка будет у нас проходить, соответственно, и отражаться на наших прибылях и убытках текущих. Поэтому, в отличие от переоценки, которая там, если в плюс, отражается в добавочном капитале, то есть это будет у нас повышать текущую нашу прибыль. Поэтому здесь, если такая будет проблема, будьте, пожалуйста, очень аккуратны с выбором такого способа. Теперь, что касается начисления и амортизации. Есть вариативность в том, как мы будем начислять. Значит, что нам говорит стандарт? Или с даты признания... То есть непосредственно с перехода, например, с 0,8 на 0,1 счет, да, или с первого числа месяца следующего за месяцем признания. Ну, вот это в МСФО строго вот так. Ну, у нас делали вот такой реверанс, соответственно, в сторону налогового учета. Коллеги, ну, выберите, как вам это удобно, поэтому и, собственно говоря, так можно и сделать. Написать надо в учетной политике, как будем, соответственно, признавать. Ну, собственно, так и будем. Есть новое понятие. У нас, соответственно, элементы амортизации. Элементы амортизации включают нам достаточно знакомые вещи, такие как срок полезного использования, это мы с вами знаем, метод амортизации – в части методов, давайте сразу скажу, ничего не изменилось, особенно с учетом того, что мы привыкли, что у нас с вами вообще-то есть линейная преимущественная амортизация. Да? Ну, очень редко кто применяет метод уменьшаемого остатка. У нас сейчас там ее назвали нелинейной амортизацией, то есть если кто-то применяет, то в принципе он может продолжать. Применять этот метод. Но единственное, что в учетной политике теперь надо написать, соответственно, что нелинейная амортизация осуществляется методом уменьшаемого остатка и дать э, алгоритм начисления, потому что в предыдущем жестом ПБУ у нас это было, а в этом у нас в ФСБУ а вот этого уже как бы описания нет. Там сказано, что по решению организации, по ее методике. Но раз по методике, тогда ее придется описать. Ну, я понимаю, что у нас это такие достаточно редкие ситуации, но тем не менее есть коллеги, которые это используют. Итак, о чем мы говорим? Срок полезного использования мы знаем, методы мы с вами знаем, но есть еще один элемент, о котором мы говорим. Это ликвидационная стоимость. Значит, что мы здесь имеем в виду под ликвидационной стоимостью? Что в тот момент, когда мы с вами переводим объект скап-вложений на основные средства, например, в этот момент, мы считаем, что по окончании срока полезного использования мы можем либо его продать, это раз, ну, по какой-то цене, да, либо, соответственно, мы можем его демонтировать, и в этой ситуации мы получим какие-то запасные части, которые, соответственно, метал, или металл, или какие-то комплектующие, которые мы можем использовать в дальнейшем, или можем продать. Вот, собственно говоря, перед нами стоит задача оценить вот эти комплектующие или металлы, или само основное средство в условиях сегодняшнего дня, а за сколько, в принципе, мы это можем продать, когда закончится срок полезного использования. Значит, зачем вообще это делается? Это делается исключительно с той точки зрения, что идея следующая. Если мы предполагаем, что мы сможем извлечь какие-то экономические выгоды из этого объекта, когда он закончит свое функционирование, то это значит, что эта стоимость не должна амортизироваться. Ну, давайте на примере. У нас есть, соответственно, объект основного, основных средств, который у нас по нашим капитальным вложениям сформировал первоначальную стоимость в сумме 2 миллиона рублей. Мы знаем, у нас есть подобные объекты, Соответственно, и мы с вами говорим, вот э, мы такие объекты, после того, когда они заканчивают свою работу, мы их демонтируем, и у нас там появляется металлом, например, и мы его продаем. И вот цена продажи вот такого металлома у нас на сегодняшний день составляет, соответственно, 100 тысяч рублей. Значит, тогда у нас появляется то, что в МСФО, Называется амортизируемая стоимость. У нас термин не применять, но идея такая же. Что мы должны амортизировать? Мы берем 2 миллиона, вычитаем из них эти 100 тысяч, которые потом, предположительно, мы получим от этого продажи металлома или от использования этих частей, и тогда амортизируем миллион девятьсот. Вот у нас появление нового термина ликвидационная стоимость. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, если у вас есть такая практика соответственно, то, ну, в общем, вы умеете на это право. С другой стороны, это четко право признания ликвидационной стоимости. Но вопрос какой? Если у кого-то такая практика сложившаяся и устоявшая, устоявшая уже такая, у нас, например, есть станки, они отрабатывают, мы четко в металлом, и при этом мы знаем, что так всегда было и, очевидно, так всегда будет, то это следует сделать. Если вы этого не делали, и вы не знаете сегодня, будете вы продавать, не будете, будет ли что там разбирать, не будет ли что, то мы должны признать ликвидационную стоимость, равную нулю. И тогда мы амортизируем нормально, как, как мы привыкли с вами достаточно долго, объект уже основных средств по его первоначальной стоимости. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот эти элементы амортизации, срок полезного использования, метод и естественная ликвидационная стоимость должны соответственно у нас проверяться на соответствие экономическим условиям, условиям и могут изменяться. Но как мы будем с вами, когда мы будем это делать? В декабре мы начинаем с вами смотреть, а ничего ли у нас не изменилось. Да? И если изменилось, то с января следующего года мы, соответственно, можем их поменять. Ну, например, мы с вами поставили нашему компьютеру да, срок 4 года. Срок полезного использования. Вот мы, наш четвертый год уже подходит к концу, еще не закончился, да, он в следующем отчетном году закончится, но мы видим, что он у нас подходит к концу, а мы вообще-то не собираемся покупать новый компьютер и считаем, что у нас этот и проработает еще, соответственно, два года. Тогда мы что делаем? Тогда мы с вами уже с января следующего года увеличиваем его срок полезного использования, и тогда уже будет амортизироваться вот та несамортизированная сумма, которая осталась за новое количество месяцев. То есть таким образом мы с вами добиваемся того, чтобы у нас на балансе не было объектов с нулевой балансовой стоимостью. Если При этом может быть и в обратную сторону. Когда мы с вами, например, считаем, что мы не будем использовать этот объект в течение там, будущих предполагаемых на моменте признания, например, оставшихся еще пяти лет, а мы понимаем, что нам с вами осталось два года, да? Но тогда мы с вами сокращаем, но опять-таки с 1 января. Коллеги, призываю вас не рассматривать это, как инструмент манипулирования учетными данными, потому что вы понимаете, что все эти вот изменения, они, естественно, должны быть обоснованы чем-то. Поэтому здесь надо отнестись к этому максимально корректно. С одной стороны, помнить, что больше не бывает нулевых объектов по балансовой стоимости, а с другой стороны, там не пытаться играться с амортизацией, чтобы получить какие-то финансовые результаты. Обращаю ваше внимание, что это никак не затрагивает налоговый учет, там все как было, так и будет. Поэтому вот здесь тоже максимально корректно. И сразу скажу, потому что, боюсь, времени не останется, что э, если у нас по состоянию на 1 января, 22 -го года были объекты, которые уже имели нулевую стоимость, но продолжали и продолжали, продолжают использоваться, и мы видим это использование, да, то мы должны, соответственно, к ним это правило применить полностью. То есть мы... Да, причем это, обращаю внимание, это перспективное применение по 21-му нашему ПБУ. Так вот, что мы должны сделать? Мы сейчас должны, соответственно посмотреть на эти самортизированные объекты, установить им новый срок полезного использования, который бы позволял дальше амортизировать. Но поскольку вся амортизация у нас уже начислена, то мы должны будем отстарнировать часть излишне начисленной амортизации и перекинуть ее на 84-й счет. А дальше мы принимаем этот объект уже по той стоимости, которая будет у нас амортизироваться, и продолжаем его использовать. Ну, у нас таких объектов, если честно сказать, у многих организаций довольно много. Поэтому все вот эти манипуляции с ними нужно сделать. В конце нашего занятия, там есть слайд, с материалами методологического бухгалтерского центра, они на разные темы, связанные с нашими вопросами, обратите, пожалуйста, на них внимание, возможно, вам там что-то будет из них полезно. Эти материалы всегда компактные, и вы их легко может, доступные в свободном доступе, бесплатно всегда можно посмотреть. Еще одно, я бы сказала, революционное, по СБУ это бухгалтерский учет аренды. 25-е. Если посмотрите, оно аж 2018 года выпуска, да, и нам с вами дали длительный срок на подготовку, потому что с 1 января только этого года ввели. Ну вот, что мы, собственно говоря, с вами видим. Мы с вами видим изменение порядка учета арендных операций. Если помните буквально в двух словах, раньше можно это было назвать просто по договору. Как в договоре было написано, так, собственно говоря, стороны поступали. Стороны – это арендатор и арендодатель. Вне зависимости от того, финансовая аренда, операционная аренда. В общем, нас там это очень мало волновало, вот эта классификация. Значит, на что надо обратить внимание сейчас в рамках этого стандарта? Во-первых, для того, чтобы назвать какой-то договор договором аренды, надо, чтобы он соответствовал критериям, которые установлены. Давайте посмотрим, что у нас здесь записано. Что мы можем признать, соответственно, операцией, договор, который у нас есть, договором аренды при единовременном выполнении условия. Арендатор предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок. То есть мы должны четко понимать, на как, о каком сроке у нас идет речь. Но здесь о каком, либо у нас всегда четко написано, да, например, там, на такой-то период. Да? Либо мы должны с вами все-таки предположительно э, иметь в виду, что мы знаем этот срок. Э, обраща... Нет, давайте я это договорю, а потом расскажу еще раз про срок. Итак, на определенный срок. Предмет аренды может быть идентифицирован. Вот когда мы говорим, что он может быть идентифицирован, это значит, что арендодатель не может его поменять на другой соответственно объект. Да? Если мы с вами арендуем одну комнату в офисном помещении, то нам нельзя ее просто поменять на другую, ну, в связи с какими-то обстоятельствами. Да? То есть, если нам меняют комнату, то должен поменяться договор. А вот в рамках просто там от того действующего договора поменять на комнату такой же площади, нам с вами, соответственно, вот это уже нельзя. И с этой точки зрения еще один пример такой, который вот очень понятен. Смотрите, вот мы, например, арендуем один квадратный метр в торговом центре для установки своего баннера. Вот это аренда или не аренда? В нашем ФСБУ четко написано, что договор аренды мы признаем по сути договором аренды вне зависимости от того, как он называется. То есть мы, наконец, пришли к победе, преобладанию экономического смысла над юридической формулировкой. Так вот, смотрите, мы арендуем один квадратный метр для своего баннера. Это договор аренды или не аренды? Кстати, что думаете, коллеги? Арендуем на два года. арендой. Вот Татьяна нас думает, аренда. Аренда. Значит, Посмотрите, пожалуйста коллеги а, у нас в договоре в шапке написано договор аренды если в нашем договоре четко установлено место где стоит баннер да, то есть например у нас с вами есть как обычно поэтажный план есть, мы да, в торговом центре да, есть какая-то секция перед ее рядом с ее дверями стоит наш баннер и у нас крестиком отмечено место где он стоит. Вот если у нас такая ситуация, да, то перед нами договор аренды. А если у нас договор просто на размещение нашего баннера, его можно сегодня здесь поставить, завтра в другой секции отнести, то тогда этот договор не аренды. Я не имею в виду, что в физически это может сдвинуть его на 20 сантиметров. Да ради бога. Но договоре должно четко быть зафиксировано место, и нас нельзя гонять по всему торговому залу. Вот мы должны быть с нашим баннером именно на этом квадратном метре. Тогда аренда. А если этого не оговорено, ну тогда это у нас с вами договор предоставления площади, который просто мы будем квалифицировать как затраты. Итак, с этим определились. Арендатор имеет право на получение, соответственно, экономических выгод от использования аренды. То есть все, что вы заработаете с предметом аренды, принадлежит только вам. Вам не надо делиться с арендатором. Вы с ним делитесь только арендной платой по договору, но слово «делитесь» здесь вообще неуместно. Ну и, наконец, арендатор, соответственно, имеет право сам устанавливать порядок использования объекта. Вот здесь совершенно спокойно к этому надо отнестись. Мы арендуем какое-то помещение в торговом центре, да, и с этой точки зрения мы какой порядок там, собственно говоря, можем установить, мы используем, ее, если это торговый центр, мы его используем, например, как для ведения торговой деятельности или оказания каких-то услуг, которые не противоречат, например, торговому центру. И с этой точки зрения мы арендодатель не может нам устанавливать какие-то ограничения. Ну, то есть если у нас торговый центр работает там условно, с 8 часов утра до 22 часов вечера, то вот мы можем работать в рамках этого режима. Мы не можем требовать от режима доступа к нашему, например, вот к нашей секции, если сам комплекс работает не так. Теперь возвращаясь вот к этому вопросу по части срок, потому что это очень важный момент. Смотрите, коллеги, вот здесь срок по факту мы должны рассматривать. У нас есть море договоров аренды помещений на 11 месяцев. Мы знаем, почему они ровно на 11 месяцев. Да? Так вот, с точки зрения стандарта, причем у нас это четко не написано, это, соответственно, в 16 ФРС написано, мы должны учитывать опцион на возможные провангации. Что это значит? Это значит, что, в принципе, вот у нас договор на 11 месяцев. Мы сидим, соответственно... В этом помещении уже три раза подряд. один раз от один меся с месяцев, другой раз один с месяцев, третий раз один с месяцев, пролонгируем договор, новые заключаем. Самое главное мы из этого офиса не уезжаем и не собираемся. То есть нет никаких предпосылок, чтобы сказать, что собираемся. Ну тогда у нас долгосрочный договор, коллеги, несмотря на то, что у нас здесь четко записано, что он на 11 месяцев. Мы его рассматриваем, соответственно, строго, как долгосрочный договор. Имейте, пожалуйста, это в виду. Так, значит, как только мы с вами признаем наш объект, а мы его либо на начало договора, либо на фактическую передачу, то мы должны с вами сделать проводку: дебет право пользования кредит, обязательства по аренде. И с этой точки зрения мы должны, соответственно, с вами иметь в виду, что вот хотя объект так называется, вот так, ну, я бы сказала, чуть-чуть непривычно не при, не для нас, право пользования, слово право как-то навивает мысли о том, что это нематериальный актив. На самом деле это наше нормальное основное средство, да, только у него будет на другом субсчете, у нас учитываться по, по тем же основным средствам, а вот когда мы говорим о обязательствах по аренде, то мы все имеем в виду, что это все обязательства, которые мы собираемся выполнить, то есть все арендные платы за тот период, о котором мы только что говорили. Если мы считаем, что у нас двухлетний или трехлетний договор аренды, то значит мы с вами посчитаем обязательства за два или три года и, соответственно, их признаем. Краткосрочные поставим, соответственно, в краткосрочные обязательства по аренде, а вот долгосрочные поставим в четвертый раздел баланса, там, где они у нас будут долгосрочные, при этом они у нас будут в дисконтированном виде. Пожалуйста, обратите на это внимание. То есть наш объект, соответственно, в этот момент, когда мы его признаем, в части обязательств перед арендодателем будет равен всем арендным платежам, которые есть. Значит, арендатор имеет право не признавать актив. Если срок аренды не превышает 12 месяцев, если у нас стоимость объекта не превышает 300 тысяч рублей, посмотрите, пожалуйста, стандарт акцентирует внимание, что речь идет о новом объекте. Либо, если у нас упрощенные способы учета, то мы имеем право не применять. Если мы с вами, соответственно, при, при этих условиях собираемся передавать его в субаренду, то есть мы арендатор, который передает субаренду, то мы не имеем права, соответственно, не признавать этот объект у себя на балансе. Поэтому посмотрите, пожалуйста. Да, еще про переход права собственности забыла. Если у нас предполагается, что будет переход право собственности к арендатору, то мы должны поставить его сразу себе на баланс. Если мы говорим теперь о том, из чего будет состоять фактическая стоимость объекта права пользования, то мы понимаем, что это с одной стороны вот, это, вот то, что мы получили в этой проводке, то есть все наши арендные платежи, включая дисконтированные, совокупность всех платежей, а также, соответственно, если у нас есть какие-то платежи обеспечительные, ну, например, нам от нас арендодатель потребовал заплатить там 100 тысяч на момент аренды единовременно, не в связи с платежами, они будут сюда добавлены. Если нам нужны какие-то затраты на доведение объекта до работоспособного состояния, мы приобрели объект, а дальше, соответственно, например, мы проводим там перепланировку. Мы, там были, соответственно, комнаты, мы все это сломали, а потом дальше построили уже так, как нам нужно, все это идет в стоимость этого объекта. Но если в договоре написано, что мы должны, допустим, через пять лет сдать нашему арендодателю этот объект в том виде, в котором он был, то, соответственно, мы сделаем оцен... рассчитываем оценочные обязательства, дисконтированные, и ставим их тоже в стоимость объекта. То есть, смотрите, вот таких объектов стоимость начнет сразу, естественно, расти. Так, обязательство по аренде оценивается как сумма прилиптной стоимости будущих платежей. Это мы с вами уже проговорили. Так, не подлежит... Амортизация. Объект наш, поскольку он хоть и называется право пользования, он все равно, по сути, основное средство, он у нас будет нормально амортизироваться. Поэтому обратить на это внимание, за исключением того случая, если все-таки у нас будет инвестиционная недвижимость, которую мы будем оценивать по справедливой стоимости – Коллеги, очень аккуратно, пожалуйста, вот с этой справедливой стоимостью. Дальше мы видим, что стандарт нам говорит. Величина обязательства по аренде после признания увеличивается. Соответственно, на сумму на численных процентов и уменьшается на выплаченные платежи. А вот сами платежи будут отражаться как расходы. Поскольку слайды у вас есть и будут, то у вас есть вот такой расчетный пример, который надо будет посмотреть. И если вы посмотрите, то, в общем, мы видим, что нам по каждому арендному договору, вообще-то, в Excel, хорошо бы сделать табличку. Не пугайтесь, пожалуйста, этого, кто там не любит сильно с Excel работать. На самом деле, если вы сделаете такую табличку один раз, то она вас вполне устроит для всех остальных объектов и изменений ситуации, потому что <кười> Извините. Извините. <кười> в эту табличку вы будете просто подставлять изменяющиеся данные. Вот наш пример. Справедливая стоимость актива, полученного от арендодателя, 6 миллионов 200 тысяч. И у нас установлено 5 ежегодных платежей, по 1 510 которые уплачиваются 1 января каждого года, ставка по договору 1094. Значит, вот если вы посмотрите, вот у нас это расчетная табличка, вот мы признали вот эти 6200. Если вы меня спросите, а как мы их вообще-то определили, эти 6200? А мы их определили очень просто – у нас ежегодные платежи, которые мы с вами предполагаем, они же у нас есть, нам нужно с вами сказать, сколько надо заплатить, да, например. Но если помещение, то мы знаем, сколько мы нам надо платить за год. Вот мы берем эти платежи, соответственно, но для расчета мы их ставим в дисконтированном виде. То есть первый год 1510, плюс второй год 1510, деленное единицы, плюс ставка дисконтирования в степени 2. Третий год, четвертый год. И вот, наконец, <смех> извините, <смех> извините, пожалуйста, мы, когда все сложим, получим вот эти 6200. А дальше мы с вами делаем эту табличку. <смех> мы уплачиваем 1 января. Поэтому поставили на 1 января эту цифру. Дальше мы говорим, вот наш платеж. В начале срока аренды поставили. Тогда нам надо посчитать финансовые расходы. Финансовые расходы будут 6200 минус 1510 умноженные на, соответственно, ставку дисконтирования, умноженная на коэффициент со ставкой, нет, правильно, на ставку дисконтирования. И вот мы получаем 513 тысяч. Теперь у нас вопрос: а сколько вот это будет, как у нас будет эта сумма считаться? Значит, что мы должны с вами сделать? 6200 Минус 1510, мы же заплатили, плюс 513, у нас получается 5203. 5203 у нас становится на 1 января, а дальше процедура у нас с вами продолжается. Значит, что мы должны иметь в виду на практике? Что, естественно, вот эта сумма у нас будет меняться. Ну, мы с вами видим, что она у нас меняется, у нас арендные платежи в принципе растут. Поэтому нам придется пересчитывать. Самый главный вопрос, с которым мы с вами сталкиваемся, это выбор ставки дисконтирования. Договор, наш стандарт нам написал просто. Если вам этот арендодатель не указал эту ставку, во-первых, он не укажет, да, это прям сразу. А во-вторых, мы что должны иметь в виду, что там написано просто. Это та ставка, по которой вы можете привлечь заемные средства, то есть взять кредит. Я, там написано, что это еще можно взять по средневзвешенной стоимости капитала, но средневзвешенная стоимость капитала у нас рассчитывают только акционерные общества, у которых есть такая возможность. Те, кто это не может посчитать, могут взять ставку кредита. Очень аккуратно берите, пожалуйста. Если у вас есть аудит, посоветуйтесь с аудиторами насчет ставки, потому что там есть нюансы, и они совершенно не такие как в общем следовало бы из стандарта, что вот все взяли простую ставку и вот какую-то такую потолочную поставили. В ней есть нюансы у каждой организации. Мы говорим, что у разных, у разных организаций разная кредитоспособность, и банк может по-разному, соответственно, давать им уровень вот этой ставки. Но вот наш расчет, основные проводки, которые у нас здесь есть, они представлены вот здесь в нашем примере. Коллеги, у меня время заканчивается, но я все-таки с вашего разрешения договорю. Теперь у нас с вами что еще есть? У нас с вами, соответственно, есть арендодатель. Вот когда мы говорим про... То есть самые революционные изменения, они касаются арендатора. По большому счету мы говорим, что если арендатор не исполняет вот этот пункт 11 и 12, то есть краткосрочный, точно краткосрочной аренды, дешевый объект, и так далее, то тогда у него точно надо все поставить на баланс. И для нас это, конечно, очень непривычно. Если мы с вами говорим о том, что для арендодателя, то для арендодателя, в принципе, гораздо меньше изменений, потому что ему говорят о том, что если у него операционная аренда, да, то тогда он себе вообще по-прежнему ведет учет, как было, так и есть. Объект остается основным средством, переносят они его на субсчет, основное средство, в аренду, или если это какие-то доходные вложения, переданные в аренду, ну, смотря, что где, кто где учитывает, на 0,1 или на 0,3, да, и все продолжается в совершенно стандартном режиме. Но... Если у нас перед нами, соответственно, финансовая аренда, то здесь так уже не получится, потому что если у нас объект по финансовой аренде, то он автоматически становится дебиторской задолженностью да, арендатора перед арендодателем, а тогда у нас есть вопрос, а что такое финансовая аренда. И вот с этой точки зрения, если вы посмотрите, то у нас написано «в качестве объекта в учет в финансовой аренде при наличии любого из следующих обстоятельств». Она будет финансовая, да? Условиями договора предусмотрен переход права собственности. Но ну, кто сталкивался с арендой, то помнит, что у нас так всегда было написано. Уже тогда признавалась финансовой. Арендатор имеет право на покупку предмета аренды по цене, которая ожидается, как ожидается будет настолько ниже справедливой стоимости, что он его обязательно купит. Это тоже наш случай, когда, например, у нас договором было предусмотрено, что когда закончится срок аренды, то арендатор может выкупить предмет аренды, но ну, условно, например, за 1000 рублей. Или за 10 тысяч рублей. А на самом деле стоимость этого объекта миллион. А, собственно, что так? Так он уже заплатил в процессе аренды за всю его стоимость. Ну, вот чуть-чуть у него есть какая-то выкупная цена, иногда чисто символическая. Срок аренды <клёх> сопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды остается пригодным к использованию. Ну, вот это интересный момент, да? Например, у нас есть здание... Uh, у него там срок полезного использования, который мы сейчас наблюдаем с вами условно 30 лет, и мы с вами на 28 отдаем его в аренду. Ну, перед нами финансовая аренда, потому что мы практически на весь способ, на весь срок его отдаем. Так, на дату заключения договора приведет стоимость будущих платежей сопоставима со справедливой стоимостью предмета аренды. Ну, смотрите, вот здесь вопрос такой. Если, конечно... Мы предполагаем, вот смотря о каких объектах идет речь, если, например, это передается в аренду автомобиль, да, то, как правило, все вот эти платежи по праведной стоимости будут, естественно, покрывать эту справедливую стоимость. Если перед нами здание, у которого новое здание, у него там срок полезного использования 50 лет как минимум, а мы его там передаем, соответственно, на 5 лет в аренду, да, то, конечно, тут будет совершенно существенное различие между их справедливыми стоимостями. То есть здесь тогда надо посмотреть по существу, какой у нас с вами э, предмет. Предмет аренды может быть использован, соответственно, без существенных изменений только арендаторам. Ну, смотрите, бывают же помещения, которые очень специализированы. Есть специализированные помещения под банки и какие-то такие финансовые структуры, где есть, соответственно, сейфовые комнаты, где есть какие-то дополнительные помещения, оборудованные уже с точки зрения защиты каких-то денежных средств или материальных ценностей, там где-то стоят металлические двери или такие или еще что-то. Есть помещения под ЧОПы, где есть помещения тоже оборудованные под оружейки и вот, вот подобного рода. И их нельзя вот просто так для них найти другого арендатора. Не всем нужна оружейная комната, с бронированной, там, с дверями и еще с чем-то. Поэтому вот здесь тоже этот момент, соответственно, надо иметь в виду. Ну и как я вам уже сказала, что если, например, у нас аренда будет финансовой, то у нас будет образовываться дебиторская задолженность, если у арендодателя. Если у нас операционная, то у него все как было, так и будет. На слайдах есть пример, который тоже, опять-таки, отражает с такими же точно цифрами, отражает ситуацию, как будет отражаться финансовая аренда, у арендодателя. И в чем, собственно, суть? -то? Суть в том, что если у него появляется у арендодателя дебиторская задолженность по финансовой аренде, то, естественно, ему надо будет списать за баланс основное средство. Ну вот он его спишет, а дальше у него будут, соответственно, вот такие уже проводки для того, чтобы сбалансировать все свои финансовые результаты. Но вот точно такой же подход. Вот мы будем получать деньги. И если у нас аренда, арендатор назначал, соответственно, финансовые доходы, то, простите, расходы, то арендодатель будет, соответственно, признавать финансовые доходы. Что мы должны здесь иметь в виду? Что на самом деле у нас может не совпадать порядок вот этих начислений, да, он может вообще меняться, но для сверок, но деньги-то у нас будут с вами совпадать, мы получили столько-то, они заплатили столько-то, ну вот в этой части мы всегда будем с вами, естественно, совпадать арендатор и арендодатель. Так, есть термин «чистая стоимость инвестиций», которая относится к арендодателю, и мы должны иметь в виду, что вот это... Чистая стоимость инвестиций – это вот сумма всех арендных платежей, которые мы собираемся получить от нашего арендатора, дисконтированных. То есть это вот как раз те 6200, которые мы сейчас с вами видели. Важный момент, который надо помнить, что у нас теперь объект может учитываться одновременно на балансе арендодателя и на балансе арендатора. То есть, если раньше мы такую ситуацию даже представить себе не могли, то сейчас так может получиться. Ну, например, если операционная аренда, то у, аренда, у арендодателя остается объект на балансе, и арендатор принимает его к себе на баланс. Значит, сейчас у нас четко определено, если помнить, кто-то был на опросах занятиях, то у нас с вами совершенно четко определено, что налог на имущество, если речь идет о недвижимости, у нас будет платить, соответственно, арендодатель. Тут у нас, слава богу, проблем нет. Так, ну да, вот это я с вами уже проговорила, что денежки у нас будут с ними совпадать. Есть еще один слайд, вот о котором я вам говорила. Это как раз по различного рода таким разъяснительным документам. В БМЦ у нас, соответственно, наделено правом давать разъяснения, они рассматриваются как официальные разъяснения, по применению стандарта. Вот если посмотрите, у нас здесь довольно много таких документов. Вот они все рекомен... называются словом рекомендации. Да? Они на разные ситуации, поэтому у кого-то могут подойти одни или другие. Если посмотрите, то часть рекомендации у нас вот так имеет, соответственно, номер R. То есть рекомендация, тут указан год, тут номер. И вот еще есть, соответственно, вот здесь продолжение, соответственно, ОК OK Лизинг. Это значит, что, в принципе, вот эта рекомендация принималась, соответственно, с комиссией, которая существует, ряд комиссий существует при БМЦ, и это профильная комиссия по лизингу. Поэтому тут удивляться этому не надо, мы просто будем видеть с вами такие же рекомендации, такие же официальные, которые нам могут, соответственно, пригодиться. Ну вот, видите, вот, например, справедливая стоимость предмета лизинга. Вот, если есть какие-то сомнения, мы можем посмотреть, и обратиться к этому стандарту. Коллеги, уже в заключение, кто дружит с МСФО, то вы можете вот в этой части обращаться к 16 ФРС, который называется «Аренда», который, собственно, и служит, служит прообразом нашего стандарта. Там все-таки больше разъяснений, больше каких-то комментариев, поэтому, если что, то можно еще посмотреть там. Ну, собственно, у меня все. Я очень старалась уважиться во время, но все-таки чуть-чуть не уважилась, но просто очень большие вопросы. Значит, слайды у вас будут. Посмотрите, пожалуйста, разберите обязательно примеры. Посмотрите, как отражается аренда. Посмотрите на обесценение обязательно, потому что такие проблемы у вас могут возникнуть, вот 36 стандарт международный, он очень сложный. Вот то, что я вам дала, это такая верхушечка айсберга, вот прям самое-самое. Но а, все-таки, если вдруг у вас будет такая проблема, и надо делать это обесценение, ну, хоть будете знать, о чем идет речь. Ну, а там уж разберетесь. Я рада, что вам понравилось. Надеюсь, наше занятие было для вас полезно. Встречаемся с вами в следующий раз. Если будут какие-то вопросы, ну, тогда напишите. Мы с вами, может быть, на полминуточки к ним вернемся и их еще раз обсудим. Коллеги, спасибо. Всего доброго, всем хорошего дня. Самое главное, не болейте. Успехов всем на работе. До свидания.